Здорово, бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Часто ли вас бустят девушки в КБ? Вот и меня не так часто посещают девушки, которые бустят меня в КБ. Катка получилась забавной. Были и токсики, но, к сожалению, я их не слышал. Но можно будет понять по девчонкам, что попались токсики. Приятного просмотра. Не забудь прожать жирный лайк девчонкам за то, что забустили. Спасибо им огромное. Ну и не забудь подписаться и оставить комментарий. Погнали смотреть. Здесь у нас тут стреляются. Вон они бегают. Че, будем атаковать? Давай, давай, полетели дальше пока. Да? Пока дроп не заберем. Полазим, где-нибудь, они по нам уже стреляют. Да я в курсе. Полазим, гордини. Мы лазить пришли или воевать. Ну, сейчас будем воевать, сначала Когда? нормально. А ты, а, вот на автобус придет, на остановку. Ну, давай сюда, с два вертолета рядом. Ну, так здесь еще и рядом это. он Вон и берите ой, что йо, угодно. Йо, йо, йо. Ой, ой, ой, ой. Он спрятался, но мы вертушку сломали. Полемали вертушками. Вертак сел. Вертак сел. Даже гранаты нет. Они а, не вон Да, но... у меня тоже гранаты матки под... там вас обходят. 6 патронов У меня больше нет. Он в доме, что он наверху унич ⁇ И там еще над нами на горе. Ух, Граната! У -у -у! Заходи сюда. Дружище. Да ну! Да стреляли ты, да что ну он не стреляет? Я не понимаю, блин! <свы> Я прикроюсь. Ой, ой ой не ходи Чуть так. начинается. Вот эти дымы, вот это вот все. В доме. А, он в домике. Захожу, захожу. Грей-вольф у нас кат. Ксюха его убила. Стрем-снайпер наш. Что? Стрим-снайпер, создавайте на 100 человек. Не-не-не. Я каст-танки не делаю. Так ты пока. бы сказал. Так, так ты бы сказал. Можешь попросить. Можешь попросить. В чем проблема? Что Че говорит? Зачем стреляли? Он все пытается Какой с положитель? нами пообщаться. Да? А то, что нас, да. то, что нас не назвал, то есть пытаться пообщаться, да? А, только сейчас? Ну, забанишь его в чате потом. Где они там? Вон они там бегают. Помощь, как бы, хотела бы. Так, так. Иду, сейчас я захилюсь и иду. Оу, хорош! Хорош вдвоем, дробашей, хорош, молодцы. Помощь, горт надо а что-то сами куда-то ушли. Как получить класс поджигатель А уже никак в заданиях должен быть. Да, они наверху, они так и будут прыгать. да, лестницу наверное, они. Блин, девчонки, я до вас не долечу уже. Тихо-тихо-тихо. есть только на сакуре украсть вверх. Попробовать. Все, короче, заколебал. Попробовать украсть верт. Крыша, крыша, крыша. Да, да, да, да, да. Попробовал украсть верт. Я его угнал. Ах ты, собака! Привет, бомж! <свят> че он? Бомж орет? Поехали, Хорошо, там за тушке есть. Додики, ебаный. Да ты, Додик. Ты че ругаешься, Эй? Я, Я поехал. Ты а че ругаешься? Он мне сказал гореть в аду с моей семьей. По нам стреляют. Я да, по нам стреляют. Прыгать бы пора, Придётся вот. Прыгать. Я надо прыгать. Сейчас идем. Идем, идем. Ой. да да да о хорош опа а чья башка торчит? где? Торчит? ой канатка. оп колу согреем оп давай Э, он спрыгнул. Маэстро Тим. Ребят, не подскажешься, где подешевле купить Сипишки. Вот закреп как раз он и есть. Или внизу самые первые ссылки на них.